Сергей, ну, Сергей, Сергей, тю... ну, ну давай не будем обсуждать этот телевизор Он и так уже надоел Ну, ну давай другие темы а в это это, пообсуждаем да, Это ну, хорошие значит... примеры Это вот мне скинули же как ролик Это же не телевизор Это мне скинули на ютубе ролик Говорит, вот там посмейся, отдохни Сергей, мне к тебе просьба да? Дай мне возможность позадавать вопрос. Просто я подробно рассказываю, я так привык Задавай, задавай Да нам говорят, что за это платят А на самом деле платят ли там это А на самом деле не все так просто я хотел присутствовать в зале суда, меня не пускали, говорили, что ты ребенок. Что думаешь по теме живых? Никогда не платил налоги. Паспорт показываешь? Хоть как лицо захожу, но я владелец этого лица. Ты с черной мантией как разговариваешь? Растождествляешь себя? Я просто развернулся и ушел из суда. А зачем ты ушел? Понимаете, я не физлицо. Она говорит, я тоже не физлицо. Да Давай. ладно. Физлицо не платило налоги или директор вот этот, должностное лицо? Вот тут даже я был в шоке. Казалось, что фонд социального страхования существует на основании какого-то непонятного внутреннего положения По Карточки. У тебя задержания были? А он, когда в свою базу забил мой загранник, чтобы найти паспорт Российской Федерации, он его не нашел. Его там нет. Почему-то с базы паспорт исчез. У них не ни души, они там духи. Консультации безоплатно. В суд хожу за деньги. Вот мне тут... Свитер связали. от 810 в Советском Союзе. Он целую газель вывез шахты этих советских денег. Смотрели КВН и думали, что это новости. По Ему собаки теперь нравятся больше, чем люди. Больше, больше, больше женщин водят во власть. На ключевые посты, чтобы в а, обязательно да. мужчины были. Решение суда это вексель. Я об этом один раз хорошо говорила Будимиров. Нету подписи, нету векселя. Если вы не вексель делаете, вы протокол портите. Они туда вписывают форма 1П на вас заказ бесполезно дергаться. Будешь выступать, я тебя вообще рискую. И, идите, не бойтесь в другом месте. Что такое паспорт, по твоему мнению? Самым трудным будет пережить период зомби. Не по принуждению, а по совету. Этот статут это твой личный закон, твои права. Я понял, ты для них доктор. Да, я борюсь. Я борюсь за справедливость. Со мной тебе не получилось посмеяться? Не было возможности задать вопрос какая-то неадекватная видеосъемка получается. Зачем я сюда приехал? Я все равно это все не запомню. Поэтому я и говорю, что у меня времени нету. И обычно прокурор на этом все и заканчивает.